Ну что, следуем в клуб, осталось совсем недолго, заходим, посмотрим, что сейчас Всем привет, бойцы! Так, парни, нравится в зале заниматься в этом? О, отлично! Константин, я хочу задать пару вопросов. Как считаешь, вот они смотрят на нас, как они нас отводят, как они и... И мы можем закрыть завтра из Там из них по функциональной подготовке, по крайней мере. Я думаю, как минимум наравне с вами сейчас. Ага. Вот Александр подошел. Их сюда. Хочу представить вам Александра Самойлина. Вот так вот это с самого детства. Но если, друзья, с самого детства Александр будет составить партнера на протяжении... скольких лет вы сейчас? Я даже... Лет наверное. Точно. Где вы? Я самый крутой парень. У нас в <смех> Обожаю масочку Глаза зеленые Когда-то давно сделал себе в Таиланде профессиональную капу Фамильную Сейчас да. при Друзья, едем на утреннюю тренировочку Ну, не совсем утреннюю, на дневную воскресенье, ту, не воскресенье, суббота Ну, завтра будет то же самое Вот Кто-то свои телеса нежит на выходные на кроватях Смотрит утренние передачи Вот. Но самые активные и пробитые, типа меня и нескольких моих коллег по клубу Будошин А также ребята, которые ходят тренироваться в Ивановский клуб Fight Fitness в зал Сегодня будут там вот. И как всегда проведут свою тренировку И я думаю, что я сегодня сделаю маленький такой обзорчик, как это обычно происходит У нас на тренировках Где самые крепкие парни, которые просто фанатеют от кроссфита от боевых искусств, от ММА где? у нас в клубе ну в общем, короче, наблюдайте дальше, что будет ну чего, вот, подъехали на место 93 свободных места ну, прекрасно вот в Fight фитнесе отличная подземная парковка ну, сегодня то скажем так, особенно потому что, как сказать выходной, народу будет мало в торговом центре. В торгово-развлекательном, где находится клуб. А посему все чики. Блин, ничего не видно, конечно, да. Ну ладно. Уж как получилось, ребят, извиняйте. Вот так это выглядит. Ну что, следуем в клуб. Осталось совсем недолго. Вот есть указатели. Идем к лифту. Прямо над лифтом написано Fight Fitness. Так что вы точно не потеряетесь. Но везде во всем торговом центре есть такие вот указатели, которые прямиком приведут вас туда, куда нужно. Нажали на кнопочку. Ждемся. Лив приехал. Так, дальше. Так, сейчас там перед нами занимается детская секция. Привет! Так, вот так это выглядит. Так, Костя пришел? Да. Отлично. Заходим, посмотрим, что сейчас Всем привет, бойцы. Здорово. Так, ага. Ага. Как дела? что тут у тебя сегодня народу мало или еще нет, подойдут? Нет, все. Вот так вот халявщики сегодня пропустили, а. Борьба. Все, сейчас кто-то готовится на ЦФО, наверное, да? Наверное. А кто-то залечивает раны после профбоев. Иван, привет. Вот, раздевалочка. Сейчас разденемся, там бушевая. И приступим. Все просто по-спартански. Здесь занимаются бойцы. Так, так, парни, нравится в зале заниматься в этом? Да. О, отлично. Давай. Ну что, сегодня суббота, поэтому народу не сильно много. Кто-то халяет, кто-то восстанавливается после травм от профессиональных боев, кто-то готовится на ЦФО. Это Константин. Я хочу ему задать пару вопросов. Кость представься. Инструктор по боевой подготовке ОМОН И Росгвардии Ивановской области. Там поведше. Право, вот, такие у нас парни занимаются, они, они тренируют у нас, так что у нас вообще все на э, суперном уровне. Константин, э, занимался в самых разных залах, потому что ты уже тренируешь очень давно, борьбу и парней наших ММС тренируешь. Хотел задать я себе вопрос вот, по поводу этого зала, Как что ты о нем расскажешь, ты ж все при тебе делаешь. Зал вообще классный, все особенно, каноны, есть ринг, есть имитация клетки, тартами, кроссфит зона. Зал супер для подготовки бойцов самого хорошего уровня. Ну и вот сейчас у нас уже бойцы готовятся ехать на ЦФО, не здесь Да, бойцы занимаются здесь, есть здесь. Сборная. Ну как области, да? Да, сборная области Вот, так что этот зал внесет большой вклад, ну, а также подготовка на первенство, потому что там скоро линии будут именно такие ну, напольные, чтобы когда бойцы вывалятся, чтобы они с конваса не падали, поэтому ну, здесь все будет в этом плане хорошо. Да, я хотел сказать еще про Константин, у нас рефери, вот это я забыл про это сказать, ну, ну, скажи. Рефери, Россия, вот, судья ну, первой категории. Так что вот так вот, друзья. Обязательно приходите заниматься к нам в клуб. У нас инструкторская база самая мощная. Э, Спортивно-медицинская база самая мощная. Потому что я сам тоже э, э, ну, врач э, со, э, со, э, Союза НТВ России. И поэтому все, и вся подготовка скоро вообще базируется будет на научно-методической базе. Наши наработки будут использоваться в Союзе в том числе. Вот. и Они сейчас используются, а здесь наши бойцы Супер, но экспериментальная база, где это все применяться будет в самую первую группу очень и применяется вот, уже сейчас. Очень большое спасибо. Продолжаем, Продолжаем тренировку. А, так, Иван. На базе этого сам, клуба э, занимается, э, вернее, этого зала еще занимается клуб э, сам, Будушин, который существует, наверное, один из самых сам старых сам, клубов э, э, Иванова. Когда-то это был клуб чисто карате, потом это стал э, клуб со смешных боевых искусств. Иван, как ко мне пришел заниматься? Я пришел заниматься три года назад. Три года назад, блин, так время быстро не мне кажется, что недавно совсем. Какой был опыт у тебя работы? Ну был небольшой, практически все в детстве, уже все забыто. Пришлось все заново вспоминать, то есть практически ничего уже не помню. Ну и как ты вот оцениваешь, вот смотри, вот ты пришел, пришел, потому что... Так, и почему пришел? Ну хотелось поддерживать физическую форму, не быть, как говорится, размазненью, чтобы не было такого куза, изначально была идея. А потом на работу выносит. А уже там Дэнса была пункта, да? Ну пузо уже было, Взять, как полагается, к 40 годам. Ну и, и а сейчас тебе сколько? Сейчас 43. 5. Ну, 43. Ну, мы а, Как оцениваешь то, что произошло за три года? Нет, если оценивать, конечно, результаты очень большие по сравнению с тем, что было три года назад. Сейчас просто, ну, как пропасть какая-то. Ну, а в чем она больше заключается? Ну, появилась больше выносливости это как минимум. Потом, ну, уже и тело совсем другое стало. То есть, все как-то вот... Ну, кайфуешь тренировок? Конечно, конечно. Ну, понач... ну а как оцениваешь? Тренировки тяжелые? Сначала было очень тяжело, не буду скрывать. Сейчас, конечно, полегче стало, но все равно как бы, тренировки такие достаточно digamos, так жесткие. Ну, смотри, занимаются рядом с моим парни молодые. У нас э, в будущем занимаются парни, которым э, за 47. На моложе никого нет вообще, и даже там уже с 50. Да? Yeah. Вот. А, как считаешь, вот, э, вот, вот они смотрят на нас, как они нас оценивают, как их видов и или мы можем заткнуть запрос любого там из них по функциональной подготовке, по крайней мере. Я думаю, как минимум наравне с ним Особенно как по функционал, минимум, да, да, да. Да. да? Ну, правильно. По бойцовски это понятно, это действующие бойцы. Они постоянно выступают, нам с ними надо не тягаться, У нас в этом плане в прошлом все. А по функциональной подготовке, я думаю, что мы, <laughs> мы заргоним полу из них. Так что, ребят, те, кто кто-то занимался, там, в смысле боевыми раньше, или никогда не занимался, но всегда хотел, приходите в клуб к нам, в файт фитнес. Все подтянем на уровень, будет супер. Да? Спасибо. Ну, учитывая этот факт, что сегодня суббота, сегодня планируется тренировка такой направленности больше... А культативность для себя, то есть несмотря не на, на то, что потянулись сюда, занимается постоянно, но занимается каждый по программе по своей, кто-то э, объединяется в э, группы небольшие, пары, они занимаются там, кто-то постранировать хочет, кто-то на снарядах работает, кто-то занимается борьбой, кто-то занимается индивидуально. Поэтому сегодня вот такая тренировка будет, если что-то э, заснимем, то, что вместе делаем, это не обычная тренировка, где я все работают в группе по заданию. Сегодня работаем персонально индивидуально. Тем не менее все равно нагрузка будет объемная, очень большая. Планируется больше какая-то на выносливость, а, объемная функциональная тренировка. Ага. Вот Александр иди-ка сюда. Вот. Вот. Хочу представить вам Александра Саблинна. Обычно вот. Саблинна так вот это самое самого детства, мои друзья с самого детства. Александр был э, составлен партнером на протяжении... Сколько лет? Я даже... Лет 25, наверное, да, точно. Да? Да. Да. Сколько да. живем? То есть лет 25, он тоже занимается в клубе Будушин долгие годы. Еще с самого начала занимался мы каратэ, вместе занимались начинали в свое время. Давным-давно когда-то ездили соревнования, вместе тренировались, а потом вот уже долгие годы занимаемся. довольно мы смешиваем. Боевыми. И боксом, и борьбой, и всем остальным. Вот сейчас мы уже переехали окончательно ну, в этот зал, занимаемся здесь. сами. Расскажи немножко по тренировке про этот зал, вот именно про зал, как он тебе? Потому что мы в самых разных залах занимались. Как тебе этот зал Ну это самый хороший оборотный зал, которым мы занимались. Занимаемся сейчас в данный момент. А, а, есть... а, вот, а вот мы все телов-фитнес занимались. Но там тоже был плохой был зал. Там тоже был, но был здесь -то... зал. Но... Здесь более приспособлен для занятий кроссфитом. Ну, такой брутальный это брутальный да. занятие. здесь все в одном. Если не надо бегать по всему там зданию то искать чего то Ну да, там было в разных местах. Да, там за... даже на залы было два, то есть в одном мы месте с занимались, в другом месте кроссфитом занимались. Да, да. И да и и на то есть вообще в другом было. месте. То есть надо было там одном месте. Здесь все в одном зале находится. Да. Да. Не надо тратить время и, соответственно, я считаю, что здесь ровно столько, сколько нужно для того, чтобы Заниматься именно ММА. Слушай, а вот с Иваном, я сейчас рассказывал, по поводу того, как он пришел и так и прочее. Вот. Я знаю, что у нас в клубе занимаются люди тем, кому вот за 40. Имеется в виду, в старшего старше. Тебе то сколько лет? 43. Да, вот. Так это одному уже 43. Вот видите, мы все примерно на годке, если постарше, конечно. Как ты считаешь? Стоит ли людям, которым за 40 40 плюс вообще приходится заниматься? Ну понятно, кто там когда-то занимался проще, на самом деле, вот, так что у нас нормальные люди. Тяжело тяжело Я считаю, заниматься никогда не поздно. Всегда можно совершенствоваться. Когда ты начинаешь тренироваться, постепенно-постепенно ты приходишь в те кондиции, которые у тебя были в молодом возрасте, скажем. Ну это ты за другие говоришь, что без сериала никогда газовый. Здоровье позволяет, нет никаких там серьезных приказаний. Иди сюда, иди сюда. Вот. Поэтому я считаю, Привет, спортом надо заниматься всегда. Видите, как у нас это дело выглядит? Дело в том, что сегодня, как я уже говорил, субботние трения, поэтому приходят заниматься себе фазитативно. вот Александр привел своего сына. Чем занимаешься? ну рассказывай. Я занимаюсь смешанными руками. Мне нравится. Видите, полное преемственность. Ну что, приступим к тренировке? Приступим. Приступим. Про приступил скажу потом. Что это такое? Некоторые считают, что полная фигня. Я хочу сказать, что нифига не фигня. И это работает. Прекрасно, я это проверил на протяжении трех лет уже. Просто надо понимать, как с ним работать, Это когда надевать и сколько в нем ходить. Вот это очень важно. Ну еще курточку сверху сейчас. Сейчас попрыгаем на скакалочки. Так у нас в клубе. Где вы? Я самый крутые парень. У нас клубины. Вторая тренировка всего. Вот такие красивые девушки в клубе у нас занимаются. Как вас зовут? Лиза. Лиза, вот Лиза. Вторая тренировка старается. Здесь. Так что девушкам тоже можно приходить в и работать по полной программе. Обожаю масочку. Глаза зеленые. Масочка много чего дает. Отвечаю. То проверим. Когда-то давно сделал себе в Таиланде профессиональную капу фамильную, давай. Сейчас приступим. Я с папа с сыном. Как и я со своим. Ну так. Миш, лет сколько? 12. А, а моему 21. Вот мы с ним тоже надо машемся. Но тот, правда, уже прикладывает, будь здоров. От того, если пропустишь пропустишь, можно лечь. И нет такой же будет. Но он пока больше борется. Вот сверка не его, но он начинает. да? он же борется? Да? Ну, я не знаю, они ударки делают. Да. Ну, ну, в парах они все. пока не дерутся, наверное. Ну, погнали. Вот. Миша, защита думай, думай о защите. Сань, повыбрасывай Джебба ему, чтобы это. Миша, ноги подключи. Лоу, лоу. Так. Так. А ч бросил -то? По корпусу попал, и тут же в голову переводи. Корпус ударил рукой, в голову переводи сразу, Миш. По корпусу и в голову, по корпусу и в голову. Миш. Корпусы в голову. Корпусы в голову. Так. Сай, степы, правильно. Бри! Проход! Да? А все. Чистая победа. Работа на снарядах, это лучшая функциональная подготовка. какая только может быть. То же самое делается и голыми руками, чтобы кто не думал. Некоторые говорят, я не по тебя. <связать> Говорит, классно, когда так же бьешь голыми руками. ребят. в чем суть? Просто когда вы работаете в перчатках, во-первых, можно выполнить тысячу ударов. А, другой, а голыми руками вы тысячу не сделаете, какие бы набитые руки не были. Макивара, она деревянная, она все равно прочнее, чем ваша рука. И на автоматизации ниже. А здесь клетки живые, ткани. Ударите тысячу раз, все равно ссадите кожу, каким бы руки набитые не были, да, травм не будет, серьезно. Но кожу повредите. А второй момент. В чем вы собираетесь вести бой, особенно если вы соревнуетесь? В том и надо ставить, потому что перчатки немножко другая политика. Видите, как, какая толщина перчатки? То есть это там 3 сантиметра, даже 5 сантиметров может быть. А вы бьете голыми руками, у вас чувство дистанции на 5 сантиметров изменяется. Здесь по-другому. Если вы хотите во время поединка с оппонентом бить э, так же сильно, как голой рукой по макивари вам надо в перчатки по макиваре бить, чтобы вы поставили мощный удар, но в том, в чем вы реально будете бить во время поединка. То есть, если хотите драться на улице хорошо, надо тренироваться в одежде, в которой вы на улице. В обуви, там, да, в куртке в зимней, если зимой. Если вы собираетесь драться на ринге в перчатках и бить сильно, надо макивару и все снаряды бить в перчатках. Вот и все. Ну а для улицы голыми руками макивару Мы сейчас тренируемся в соревновательном режиме. Поэтому работаем в дверчик. Понятно? А так это все точно так же выглядит и голыми руками. Вот так. То, что сейчас переперчат, и то делается голыми руками. Точно так же. Ну и на сладенькое у нас всегда. В таких ситуациях, силовушка, силовушка, надо обязательно, понимаете, при всех прочих равных условиях физическая сила дает глобальное преимущество, поэтому надо обязательно дорабатывать. И вот когда такие комбо-тренировки, то есть одновременно у нас за одну тренировку и снаряды и все, конечно, если нужны там объемы мышечные, то не получится такую тренировку делать, объемов однозначно не будет, потому что вы в начале тренировки сжигаете гликоген весь вообще нафиг, у не остается совсем, энергетику вы сжигаете, а потом уже качаетесь, в принципе, это больше на жиросжигание и, и максимальных силовых результатов вы там не покажете точно. Поэтому это для таких объемных, выносливостных, а -а -а, ну, при же, но в то же время силовых сами тренировок. Вот. только так. Если нужно, конечно, там объемы наращивать, надо отдельно силовой тренинг делать. Отдельно совершенно. Вот только так. Но когда вместе, то сложно координационные действия, со спаринги лучше вначале. Иначе после силовой у вас черти, что лететь будет, друга покалечите и ни скорости покажете, ни силы, ничего не получится. Почему такой вес небольшой? Потому что задачи другие, как я уже сказал. Вес большой и не нужен. Нужно постоянно, чтобы был памп, то есть, видите, штанга груди не касается, и вишенка тоже в суставе нет. Вот как раз нам это то, что нужно. И завершилась наша трехчасовая тренировочка. То есть приехал примерно в зал. Ну, пораньше 12, но в 12 часов тренировка началась только. Вот. И вот сейчас уже сколько там? 15.54. Ну, закончили-то где-то в районе трех. Просто пока там собрался, пока там камеру, там 5-10, все такое. Вот, что сейчас уже почти 4 часа, опа, громко Подведем итоги, что это была за тренировка? Ну, это была, хочу сказать, самая обычная тренировка, ничего сверхъестественного в ней не было То есть самое, что ни на есть, заурядное, вот Как она была построена? Ну, первое, это, конечно, разминка была После разминки был разогревочный блок. А в разминке что было? Суставная гимнастика, прежде всего. Вот. А потом был разогревочный блок такой на функционалочку, на, на активацию сердечно-легочного комплекса. То есть, что там было? Там была работа в тренинг-маск, это была скакалка, это были всякие там разные, я уже даже не помню чего. Это все обычно делается чуть ли не по наитию по какому-то вот, а, вращение диска над головой потом был блок боя с тенью тоже в тренинг маск, вот и потом просто бой с тенью, короткие очень раунды минутные небольшие, то есть совсем с минутным перерывом, я не знаю сколько, наверное 5 не посчитал, и потом Блин, вот жалко, что трясется, конечно, уж извиняйте за такую сам съемку Ну, кто же виноват, что у нас такие кривые дороги вообще Задень скакает Вот, и камера так закреплена на кронштейне, что она болтается а, сам Кронштейн трясется Ну так вот, есть, потом, активна. значит, были спарринги Сначала очень плавные, спокойные Потом несколько поживее вот, ну ничего страшного не произошло на них, хотя мы там парочка была спаррингов таких немножко ну с таким акцентиком, и скорость чуть-чуть добавили, в общем немножко прозбивали друг другу носы, чуть-чуть совсем, ничего страшного, это как бы норма, да? Вот, ну и что дальше-то? Дальше, да, дальше э, был блок Работы на снарядах, поработали на мешках Поработали постановку бокового на скачке и бокового с места на макеваре вот. И потом был блок силовой Ну, такой силовой, просто это не на максимальную силу, а на объемную тренировку То есть это было 10 подходов жима штанги ну, Штанги лежа, мы работали грудь, жим лежа под углом На наклонной скамье, наклонной скамье вверх 10 подходов пирамидой То есть сначала вверх 5 подходов 5 подходов обратно вниз Потом 5 подходов отжиманий на петлях TRX Тоже на груди, И потом 2 значит, упражнения по 5 подходов на плечи Это были махи гантелями в стороны И жим Арнольда сидя Все И на этом наша тренировка закончилась Вот такой вот был у нас тренинг Перерывы между всеми значит, упражнениями были крайне незначительные. Вот. Ну, в них там успевали немножко побаловаться с детьми, которые с нами пришли заниматься. Мой друг привел своего сына. там немножко на лапах он поработал. Немножко они там поспринговали чуток. Так интересно было, короче говоря. Ну, с коллегами пообщались и по тренерской деятельности. Ну, вот так вот прошла тренировка. Сейчас еду домой. А, во, забыл сказать еще важный момент. Смотрите, 3 часа, да? Довольно большой период, как говорится, без еды совсем. То есть для жиросжигания, с одной стороны, это неплохо, но как бы мышцы не поджечь, да? Поэтому на таких тренировках объемных я обычно беру с собой БЦА. То есть тренируешься и потихоньку пьешь. Вот еще у меня такая, сколько же она, литровая, наверное, нет. 700 миллилитровая, наверное, бутылка и привез из Китая с замком, то есть она закрывается на замочек такая удобная, там защелка, раз и все, и случайно ничего не прольется, не откроется, и даже если перевернется, там все нормально, как бы. Но вот в ней развожу БЦА, БЦА одну порцию, порция, если не путаю, там в районе 8 грамм черпак. Вот. Получается довольно сладенько, приятненько на вкус. Вот. И этой вот энергетики Хватает И аминокислот хватает Конечно, они на синтез не идут вообще Совсем Они все идут чисто в энергетику Потому что в первой части тренировки полностью выгорает Гликоген весь, сгорает глюкоза Вся еще, еще быстрее, чем гликоген То есть не остается ни хрена ничего Вообще, совсем И, конечно, там уже как бы мышцы не поджечь И вот тогда и выходит Тогда и берет свое, как говорится, берет на себя энергетическую функцию БСАшечка. Ну, потихонечку, потихонечку, поглоточку во время тренировки, и получается все нормально. Ну, все, вот так я вам э, рассказал, как это все построено. Всем пока, тренируйтесь, не халтуйте выходные. Самое время, чтобы заниматься. Салют.